Шалом! Привет. Я Виктория Раз, И сегодня мы с детишками запишем для вас э, видео на тему семья. Вы узнаете двадцать новых слова, связанных с семьей. <музыка> Натюш, как будут детки? Дед. Дед. Мишка, Дед. как будет семья? Мишка ха. Ну что, поехали смотреть видео? «Има» – мама, «аба» – папа, «бат» – дочь, «бен» – сын, «ах» – брат, «охот» – сестра, Теомим. близнецы, «савта» – бабушка, Саба дедушка. Нехда внучка. Нехэд внук. Дода тетя. Дод дядя. Ахьянит племянниц. Ахьян племянник. Бат Дода. Кузина. Бендод, кузен. Коровмешпаха Шпаха, родственник. Эцель Кровим, у родственников. Горим, родители. баль, муж. Иша, жена. Мишпаха. Семья. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Если вам было интересно, то вы можете что поставить? Лайк. Лайк. и подписаться на наш канал. Точно. И еще я хочу предложить вам, точнее, очень рекомендую посмотреть все то, что есть под этим видео в описании. Там есть бесплатные материалы по ивриту и там есть ссылка на клуб школы Иврика, в котором огромное количество материалов. Более 200 они обновляются каждый месяц, и вы можете присоединиться к этому клубу. А также скачать курс для начинающих бесплатный «Иврит. Быстрый старт» и разговорники и словари с разными словами по иврит. Посмотрите, что есть под этим видео. Ну а мы с вами прощаемся до следующих роликов. Пока! Пока! Пока.